Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, <кхе> я Ник В1, да, спасибо за подписки, за лайки, конечно, да, спасибо за комментарии, даже я так вам скажу, что прям, ну да, вы меня хрям, прям хорошо поддерживаете, да, спасибо за это, я не мог написать, потому что я, знаете, на работе был, поэтому все объяснения как, э, ролик будет сразу, говорю, коротенький, и всех, если, сейчас наливайте чайчик, печеньки, чайчик, вкусняшки, так сказать, а я начинаю ролик. Ах да, не забывайте под подписки на этот канал. И... Всех с приятным, с аппетитным. Кто обедает сейчас? За короля. Ладно, начинаем игру. Создать игру. Окей. Путешествие, мастер. Так, и я, я... Подключение одиночное пока, потому что, ну, мои друзья не могут. Так что, дорогой зритель, сразу не серчай. Какого я персонажа убираю? Охотник, ученик. Так, а, как бы тут это три игрока будет в группе, да? Ну, кузнец, ученик, охотник. Так. Охотник, давай за охотника начнем. Да, я тех игроков я не выставлял, поэтому пускай они какие будут. Дорогой король, <смех> бронированные убили, убили, фру... а, фрул, а... <смех> безумная энергии, Эн... энергии хаоса, М мон... монастырь, бандиты, бесприятность, короче, извините, дорогой зритель, на паузу поставите, <смех> я сейчас не могу, у меня же в все встало. Так, ага. Роза сначала исчезнувший волшебник в потом моего собственного мужа убили прямо во дворе. Мож... Возможно, вы последуете. Надеюсь, фар... фарула. Окей. Пусом. Так, Будум. ском. вот куда вам следует направиться, чтобы разыскать человека и по имени Хилди Бранда. Вам расскажет, э, как вы можете помочь нам в, наши, в наших поисках, начиная бор бороться с э, хаосом, начиная э, <кх> он поглотит наш мир. Так, объем... Объект задания, так, лес хранить, отправляйтесь сюда и доберитесь до места под названием ВУДСТОМ в... в... Мог". Окей, <смех> лес хранил, отправляйтесь сюда, будете так, ну ладно, мы вот не да, наверное, как бы у них ХП, то бишь я со всеми, да, буду ходить, так, ладно. Начало хоть бы так, отправляйте персонажа, так, ладно, я понял это, так, я понял. Давай сюда сходим, как говорится. Опа. Уби... Уб... Радиус убит... убит вот так, друзей или врагов на поддельник. Так, ваш шанс вступления в бой. Понял. Ну ч? Родимся, давай. Так, ладно. Первый игрок, я понял. Давай вот это. Пум. Игра, говорят, хэл. отлично. Ой. Четыре yeah. опыта, четыре монеты. Зашибись. Собрать. Собрать. И не экипировать, наверное, пока что. Так, ладно. Пойдем по заданию. Завершенные ходы. Так, при персонаж движущий и хотел отдать. Делиться друга, от друга, так, щелкните задание, так, понял. Это то бишь... А, они сами ходят? Нет, этот вопрос задается. Или я же им управляю? Бе... Скорее всего, я ими хожу, да? Хрилл, беру, так, агент короля. Так, я пытаюсь найти собственное отправление на вас туда, а, пока все... А, вот что мы обнаружили странное устройство. Разберитесь с ним. Так, Лес, на направляйтесь сюда и решите следующий вопрос. Установите... Кон так, ладно, я понял. Оу! И какие... Э и какие-то элобные э э э ребята с смешных мантиях расположились в таком, как дом готов, Готовиться. К сражению, так. Объект задания. Э, найдите сюда и убейте свои создания, так, на которое. Так, я понял, хаоса. окай okay. Так. Выполните задание. Так, я понял. Так. Услуги. Давай посмотрим. Подлечиться. Так. У меня пока. Золото, вроде как я вижу, что 12. Тилиция. Ну, пока думаю, что медитировать это все дорого. Рынок. Окей. Следующее оружие. Так, на которое оружие указано, какую характеристики и сколько раз конкретно оружие будет использовано при атаке. С страде, так, по. Подберите оружие, подходящее под характеристики вашего персонажа, чтобы повысить его эффект в бою. Понятно. Так, ладно, лук, да, у меня, как говорится. А эти, кстати, прикольные вещи. Трубка. Ну, вот это как хп восстанавливает. Кто-то мне уже это говорил, так что пока. Пока что, дорогой зритель, я. А, задание. Так, награда гол за голову уменьшить хаос. Так, ладно. Награда за голову при. Пред... Так, ладно, я посмотрю. Так, мы да, принимаем, короче, давайте хаос по уничтожаем вот этот. Так. Ладно. Понял. И чуть типа, мол, come он До отсюда также дошел, да? Это у нас кто? Услуги. Сейчас посмотрю, наш. Так. Кто это у нас девка? Подождите. Так, да, думать. Ясно. Тоже выйти. Пока месть. Мисс... Так, и этот. Другой персонаж. Давай сразимся с этим. Бля, вторая ведьма. Ладно, попробуем. Так, информация о противнике. Так, информация о персонажах. Я понял. Давай, короче. Давай вот это. Тумц. Давай вот это. На тебе, дура. Маг. Давай у мага посмотрим, что дает больше урона. Давай вот это. Если, дорогой зритель, вам понравится этот ролик, подпишитесь. Собрать? Конечно, собрать. Вы что? Отлично Так, это что у нас за татанчик? Ладно, понял, пропускаем ход Так, так, восстановил, да? Давай этого грохнем Сразиться Ох, себе Да вы что, охренели что ли? Понятно Давай в середине этого гаденыша И еще раз его туда же на тебе. Есть критический урон. Отлично. Теперь по нам бить будут. Ага. Это что, хиндж? Аху И Ядрон батон. Ладно, давай поэтому бомби. Бомби. Ну, конечно, я слабоват к этому моменту, да? Ай-яй-яй. Больно? Ой, больно-то как. Ёшкин. И дрон-батон какой-то мощный. Я понял так. Используем. Пофиг. На тебе. На тебе. Ау. Больно. 5 хп. Ай-яй-яй. 2 хп. Давай. Фигать по нему. Есть. еще один тоже выстрелю так так ладно забрать отлично экипируем понял короче характеристика сейчас у нас вырастет да так получено письмецо отлично это достижение так надо так на персонажа. Вот это вот использовать. Так отдыхаем. Отлично. Понял. Так. Давай попробуем. Отлично. Собрать. Собрать. Отлично. Сражение. Второй левел. Блин, а я этого не истерил. Я убил кусок. Отлично. Так. Использовать. Уклонился, зараза, а? Ай, блин, надо было его исцелить. Ай, я дурак. Казочный дурак, он сейчас умрет. Ладно. Что ты за колебал уклоняться? Ты что такое? Я не понимаю за фигня они все уклоняются да, что за бред? О, да одно ХП осталось слабость отлично так кто у нас это это да ладно давай попади то да, чтоб тебе? И что, я не то сделал опять? Замедление. Отлично. Защита, да? Используйте фокус, возможно, так. А! Это вот эти так мульта, да? Как ее использовать? А, удерживай заднюю кнопку, я понял. Давай. А, я уклонился, ох, как подвезло. Мульту используем на вот это. Сто процентов. Вау! Я понял, как это. Есть, подхилились. Давай, мультанем ему. Да ты что, козел такой. Все, один о, игрок у меня скопытился, ясно. Используйте предмет э, с пояса больше. Так, я понял. Пояс. Вот Ах ты ж. Иван. И что я сделал? О, уклонилась. Нифига себе. Так, ладно. Жить игрока. Получилось. Так, ладно, это я понял. Карточка так работает, да? На А кто уклонился? Да то что такое? Так, получи. нашу гранату. О! Собрать. Собрать? Так, отлично, отлично. Так, отдохнуть я могу? Отдыхай. О, отлично. так ладно, ходим туда, блин, так, поиск, отлично, так, отдыхай, отлично, за поиски, короче, какие-то эти дают. А это что у нас? Ой, блин, они же сильные. Ладно. Вот этого мага, наверное, долбанем. Так, он слишком сильный. Давай, мультани ему. Красава. Сопротивление, ах вы. Хитрон, батон. И уклонились. То, что вот такие прям дичайшие, дикие животные. Так, он. Пользуй. Так. Мультанем. Ладно, давай, давай. давай. Опа! Да, есть. Так, еще один. Давай. Огненный взрыв. Да, блин, сопротивление. Да что ж такое? Да, страшно. С ним, маха с ним махаться. На тебе. Да, блин, да что ж вот такие, блин, блин. Ау. Больно. Давай, ну, бомбани их, блин, ну этих утолтапков. У Вон, отлично. Чтоб тебя. Ладно, просто. Ага. Фу, хп мало мало хп ладно мультагить попробуем давай давай ну ты можешь девка все один труп я сейчас вообще буду все игры как я не обученный, поэтому я тугодум немножечко понятно конец игры Так, ладно, это было как обучающее, дорогой зритель, поэтому я еще не обучен этой игре, поэтому учусь еще пока. Трое, тут троем надо играть. А. Догрузка ничего не сохранено. Так, ладно, давайте создаем так же. И извиняюсь, конечно, но я не играл, поэтому. Так, вот ага охотник кузнец ладно кузнец ага эти пока закрыты давайте вот так короче создадим так все это мы читали уже знаем все это дело я уже понял все все все все все, все. мы сейчас короче мы сосредоточимся с... сразимся со слабыми, слабыми типами вот как туда сходим. Так, теперь мы. А, мы на другом здании, да? То, без шутая вот мини-менталь надо. Ага, окей. Так, ну у меня денег пока нету особо-то. Ладно. Будем думать. Так, пропускаем ход, я понял. Идет следующий, давай. Кстати, вот сюда надо же... А, блин, там сильные противники. Вот сюда. И сразимся. Наверное, да? Ладно. Сразимся. Отлично. Вот это. О, отлично. Оглушили. Собрать, конечно. Так, отлично. Так, а теперь надо закончить действие. Так, сходим сюда. Что у нас тут? Угу, ничего интересного. Так, ладно, я понял. Выходим. Так, ладно. Пока сюда сходи. Сейчас мы вместе будем толпом, короче, по трое ходить толпой. Чтобы быть хотя бы массивнее чуть-чуть так я понял давай отступить пока так угу. на было наоборот а так ладно следующий игрок 0 угу. да? отсюда нельзя ладно отдыхай хай-хай-хай отдыхай надо толпой, короче, чуваки, ходить, поэтому. Так, на толпой ходить, потому что, я говорю, потом у нас проблемы начнутся, а то. Отлично. Посмотреть товары. Так, отлично, это товары. Услуги. Ремонт корабля. Так, ладно, я понял. Корабль. Пока у нас нет. Какие действий, Разимся. Окей. Мульту. И вот это. БАМ. А ч ⁇ Не, она стала такой. Так, отлично. А, не получили типа. Я понял. Давай мультанем вон того. На нафиг. Сразу потушили. Собрать. Окей. Это собрано. Так, надо до вот этого вот дойти местечко, ладно, окей, пропускаем ход следующим, так, во время хаоса, так, я понял, так, это хаос, да, значит, -то. так, дорогой зритель, смотрим, так, у него, да, ходов, да отсюда, ладно, окей, идем, так, окей, все, бросаем дело, Вот это вот нам нагрохнуть. Так, пропускаем ходик. Так, опыт дали, да? блэд Ну ладно, мы втроем когда идем. Это просто жопа будет. Врите это хаос. Или хаоса, да, значит. Ага, я понял. Сразимся с ним. Давайте сразимся. Ромов мы будем троем. бахнем его и посмотрим. Бам, есть, отлично. Тоже добавнуть и бахнуть ему. Так, отлично. О, теперь он нас да. Ох, дрон, батон. тащил то он не по-детски, ладно. Что ж, используем тот же мульту. Вообще, всей силы. Окей. Так, щит. Вот этот. А, нет, не для этого. Надо было щит, ну ладно. Вот хаос, видите, да? Надо добраться до него. Так, а как? Куда? А, я максимум сюда могу только дойти. я понял. Короче, в толпой надо ходить, чтобы это все дело. Ой, или 4 хода. Ладно. 4, так 4, что не проблема. Плюс 2 хода, да, еще? Пока не будем нападать. Так, отдохни. Видите, она опыт жизненный, этот опыт набирается очень быстро. Так что, вот, дорогой зритель, сюда. Так, пропускаем. Чтобы сразить с типами, будем что Ладно. И что это такое? Используй, давай. Понял. Давай. Есть. Собрать. Собрать. Конечно. Так. Окей, еще один ход дали. Ладно, отдохни. Так, отдохни. Так. Э э э так, восстановились немножечко ходы. Так, ладно, передохни тоже. Опыт, опыт, видите, даете. Да, дается для персонажа. Отлично. Для нее, так, что мне сделать? А давай тоже выпьем и отдохнем. Окей. Теперь вот этот персонаж. Добегаем до отсюда. Отлично. Есть опыт. Отлично. Прокачались. Давайте нападаем. Страдиться с хаосом. Отлично. И снова вы лучше выберите на к нам. Так, окей. Что же сделать? Кто из вас сильнее? Вот этот. Вот этот черт. Ага, я только мультануть могу так, обычным атаками. Ладно, окей. Сейчас они атакуют. Не слабо. Окей. Мультанем на вот это. Бум. ни нихрена себе. Ничего, черти, черти, а черти. Не, не слабые, надо. Так, мультануть. Ау Окей Давай бомби На нафиг критический урон Так, боевой дух поднялся Ай Поджарил нас, ну ладно Девичка Давай Мультаниму Есть Теперь он с нами биться не будет Так, ладно Усиленный удар Труп. Критический урон. Ура! Так, собираем. Книга. Отлично. Вот это пускай заберет. луч... О, лучник. Пускай забирает. Это его. Спасибо, что разобрались с этим... Странными людьми. В сторонних шляпах. Но мне, мне кажется, мы увидели их не... Последний раз. Хаос. Минус один. Отлично. Отличненько. Такс, дорогой зритель. Ну, на этом мы, наверное, окончим. За следующей серии. Всем пока.